Смотрите, когда вы занимаетесь бизнесом, то вы должны планировать скидки, они не должны быть стихийными. То есть, если к вам пришел покупатель, и этот покупатель говорит, я хочу купить, сделайте скидку, то если вы не планировали делать скидку, не давайте эту скидку. В случае, если вы собираетесь планировать скидку, а в каком еще случае это может быть? Ну, не в каком. Поэтому не делайте скидки, просто так делайте их запланированными. Второе.